Сразу хочу сообщить, что здесь никто не будет пытаться вам что-то продать, здесь нет никаких платных курсов, это лишь информация к размышлению, не секрет, что сегодня многие люди зарабатывают в интернете, кто-то меньше, кто-то больше, все зависит от выбранного ими способа заработка и опыта в этой области, но большинство из них начинало свой путь интернет-заработка с так называемых буксах или правильной системы активной рекламы. всем привет с вами юрий и канал как заработать денег подписывайтесь на канал жмите на колокольчик чтобы не пропустить новости о заработке в интернете такие системы позволяют зарабатывать на просмотре оплаченной рекламы например на чтении писем от рекламодателей просмотры их сайтов выполнения простых заданий такой схемой заработка может заниматься любой от школьника до пенсионера так как она не требует какой-либо квалификации и специальных навыков именно поэтому за ее выполнение платят сущие копейки действительно работая таким способом себя не обеспечить не говоря уже про содержание семьи так что же делать работать за копейки или забыть вообще про такой заработок не стоит спешить с выводами существует возможность значительно повысить доходы на таких буксах не зря же немалое количество людей продолжают работать на них годами думаете они это делают за копейки не совсем так для значительного повышения уровня заработка в буксах можно воспользоваться специальной схемой или инструментом основанный на его методике которую я выложил на своем блоге но предупреждаю это не волшебная палочка Работать придется, а доход немного но если вас интересует от 100 рублей до 1000 рублей в день с одного букса есть что вам предложить. Как я обещал, я дам вам методику и инструмент для достойного заработка в буксах абсолютно бесплатно, все что нужно для этого это зарегистрироваться по моей реферальной ссылке в одном из лучших буксов, ссылка ниже. Проверен годами работает уже много лет, а пользователям выплачено уже более 20 миллионов рублей, я сам неоднократно получал у них выплаты вовремя и могу смело рекомендовать к использованию после регистрации регистрации вы станете моим партнером и сразу автоматически получите от меня приветственное письмо по внутренней почте, в котором будет ссылка на методику и получите специальный инструмент, вы сможете сразу начать использовать и зарабатывать достойно на буксах, почему необходимо регистрироваться, именно все дело в том, что сама методика и инструмент оптимизированы именно под все буксы, но после ознакомления и частичного изменения вы сможете применять ее почти на любом другом буксе со спринт, в email, эпром и так далее. В общем, спасибо за внимание. Важно, воспользуетесь вы моей методикой или нет, желаю вам успеха в заработке и маленькая просьба, если вам понравился мой сайт, поделитесь им в социальных сетях, кнопки поделиться расположены снизу экрана, также рекомендую подписаться на мой YouTube канал, на котором я размещаю схемы по заработку в сети. Спасибо за внимание, с вами был Юрий и канал, как заработать денег. Подпишись на канал, чтобы не пропустить схему по заработку без вложений и обязательно поделись видео с друзьями, чтобы они смогли заработать по данной методике тоже.